понятия и законы химии. Для того, чтобы начать изучать химию и хорошо сдать централизованное тестирование, нужно нам с вами разговаривать на одном языке, понимать, что значит химическое вещество, чем оно отличается от физического тела, а что значит атом, а что такое ион, а что такое химический элемент. Сегодня вот эта первая тема будет посвящена именно вот этим основным понятиям и плюс еще законами, которыми руководствуется химия. Начнем с того, что же такое химия. Химия — это у нас наука о веществах, и их превращениях именно Этому а, понятию вещество превращение будет посвящена первая тема. Химическое вещество – это совокупность частиц. Частицами могут являться атомы, молекулы, ионы, обладающие при данных условиях какими-то определенными константами или набором физических, химических свойств. Обязательно они должны быть постоянными. Что такое а, или какие химические физические свойства могут быть? Физические свойства, например, цвет запах вкус температуры плавления кипения растворимость и так далее химические свойства это совокупность данных о том с какими веществами при каких условиях будет реагировать то или иное вещество при этом сразу же возникает вопрос, а как отличить химическое вещество от физического тела? Есть очень простой способ. Если вы какой-то предмет можете нарисовать, значит это физическое тело. Например, капля воды это физическое тело, несмотря на то, что оно состоит из химического вещества, вода. Или же стол. Вы его можете легко нарисовать это у нас физическое тело которое состоит например из древесины или целлюлозы которая является химическим веществом далее химические вещества они могут быть простые могут быть сложные простые это те которые состоят из атомов одного химического элемента например магний p4 с8 и так далее. Неважно, какое количество этих атомов. Самое главное, чтобы это был один химический элемент. Сложные вещества, они состоят из атомов нескольких химических элементов. И, соответственно, здесь уже о количестве атомов а, не приходится говорить. Значит, здесь у нас присутствуют два химических элемента. Водород и кислород. Или же, например, H3PO4. Здесь присутствует химических элемента: водород, фосфор, кислород. Однако не стоит путать следующее: если у вас написано, например, H D, и если вы начнете искать вот этот элемент D в периодической системе, вы его там не найдете, а все потому, что это у нас дейтерий. Дейтерий это изотоп водорода. Это у нас протий записывается. Соответственно, у нас здесь два водорода, и это вещество мы относим к простым. Аллотропия. Аллотропия, еще одно понятие, которое вам нужно усвоить, сразу же расскажу на примере. Например, у нас есть химический элемент фосфор. Фосфор может быть представлен в виде простого вещества P4, это белый фосфор. Он может быть представлен в виде просто P, или иногда пишут P бесконечность, или полимерное вещество черный фосфор, а может быть аналогично можно записывать красный фосфор. Если один и тот же химический элемент может присутствовать в виде различных простых веществ, вот эта способность называется аллотропией. А все варианты будут называться друг другу аллотропными модификациями, я так немножечко сокращу. Значит, это у нас лотропная модификация. У кислорода, например, две лотропные модификации. О2 кислород, он так и называется, О3 азол. У углерода очень много графит алмаз, карбин, фуллерены и так далее. Следующее. Как же а, понимать... Что такое чистые вещества, а что такое смесь? В природе вещества преимущественно встречаются в виде именно смесей, а не просто сложных чистых веществ. Но чистые вещества это не те, которые не содержат примесей, они содержат пренебрежительно малое количество этих примесей. При этом они не влияют на физические и химические свойства чистого вещества, и они остаются постоянными. В отличие от смеси. В смесях, то есть в системах, в которых присутствует несколько компонентов, мы будем говорить о соотношениях этих веществ в смеси. И в зависимости от соотношения будут меняться непосредственно все вот эти Свойства, как химические, так и физические. Что мы можем с вами сказать? Проще это рассмотреть соотношение вот эти. Именно на примере физических свойств. Например, вы будете э, класть в стакан воды или добавлять одну щепотку соли. Вы, вы можете ее вообще не почувствовать. В такой же стакан воды да, вы добавите ложку соли. У вас уже почувствуется соленость воды. И если вы сделаете очень насыщенный раствор, то есть добавить туда 3 ложки, столовых ложки соли, у вас станет очень соленый раствор. Соответственно, чем мы больше увеличиваем содержание соли в воде, тем больше проявляется такое физическое свойство, ну как соленость или вкус, можно так сказать. То же самое будет происходить со всеми другими со всеми другими свойствами какие отличия могут быть сложное вещество образуется в результате химических реакций, смесь веществ образуется в результате физико-химического процесса смешения, далее свойства веществ, из которых получено сложное вещество, не сохраняются. Да? То есть был у нас водород плюс кислород, получилась вода. Водород, кислород это у нас газообразное вещество. Вода у нас ну, при обычных условиях жидкая. Далее, свойства веществ, из которых состоит смесь, они не сохраняются, иногда могут сохраняться. То есть, точнее, не изменяется, но при этом сохраняется. говорилось немножечко. Далее, имеет определенный качественный количественный состав, то есть чистое вещество можно записать в виде формулы натрий-хлор, 2 s 4 и так далее. И можно сказать, как будут соотноситься каждый атом в этой молекуле, что на один атом натрия приходится один атом хлора. Что касается смесь веществ, здесь уже состав произвольный, и мы не можем формулой химической отразить состав вещества, только при помощи физических каких-то скажем так... Формул, да, то есть массовая доля, концентрация и так далее. Сложные вещества, они разлагаются на составные части только в результате химических процессов. Если мы говорим про смесь, то и разделяются на составные части при помощи физических методов выпаривания, фильтрования и так далее. У сложного вещества свойства физически постоянные, у смеси вещества они непостоянны и зависят как раз таки от состава компонентов смеси. Далее, атом. Атом это у нас электронейтральная частица, химически неделимая, при этом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. При этом, что можем с вами сказать, если у нас атом электронейтральный, я условно поставлю 0, и к этому атому будем добавлять n количество электронов, то у нас наш атом будет переходить в разряд ионов, а именно анионов. Анион у нас имеет такой отрицательный заряд, какое количество электронов принял данный атом. Если у нас атом отдает электроны, то он переходит в расряд катионов. Аня и Катя, можно так запоминать, здесь наоборот это положительно заряженный ион, в котором количество вот этих положительных, положительного заряда как раз-таки увеличивается за счет отдачи n ного количества электронов. Что касается ионов, ион это у нас группа атомов, либо просто атом, ну например NH4 плюс это тоже ион, Но при, при этом здесь несколько атомов различных химических элементов. Они имеют заряд положительный, как я уже сказала, катион, отрицательный анион. Сам процесс передачи вы можете увидеть здесь на слайде. Далее, химические элементы. Что это такое? Представим следующее. У нас есть бром. Мы возьмем с вами периодическую систему и посмотрим его относительно атомную массу. Она равна 80. Но в природе бром существует только в виде 79-го брома, 81-го и так далее. Есть разный затоп. То есть 80-го нет. Что же... Делать. Как же получился этот химический элемент? Химический элемент это совокупность всех вот этих вот различных атомов с различным а, массовым числом. Что-то такое вы чуть позже узнаете. Но при этом у них у всех одинаковый заряд ядра или количество протонов. Как отличить между собой химический элемент и простое вещество? Химический элемент у нас записывается в виде химического символа. Простое вещество хлор-2 в данном случае. Если вы в условиях задания, в контексте, можете прочитать следующие параметры, которые можно найти в периодической системе. Например, положение в периодической системе химического элемента, количество электронов, там, протонов относительно атомной массы, валенты, все это можно определить при помощи периодической системы. И плюс нахождение в природе. Это речь о химическом элементе. Если у вас речь идет о физических свойствах, химических свойствах, а также способах получения, это свойства простого вещества. Не путайте их между собой. Далее, что же у нас такое молекула? Молекула это наименьшая электронейтральная обособленная совокупность атомов. То есть атомы стремятся образовать молекулы и соответственно они обособляются от других атомов, образуя молекулу. Причем молекула обязательно, она является носителем химических свойств вещества и способна существовать самостоятельно.